Это вот еще один питомец появился, вот такой вот грызун мелкий. Это у нас карликовый пудель, девочка, долька. Вот такая вот деваха у нас еще появилась. Стой ты, покрасуйся, Эй, деваха. Маленькая, еще два месяца, но ничего, скоро вырастет. И скоро можно будет гулять. Такая вот красавица у нас злая, кусается, грызется. Вот такая малышка. Добрый день, дорогие друзья! Вот она моя колония Messer Structor. Прошло у нас две недельки. Практически две недельки. Муравьев много. И загадили они тут все. Сделал я аренку небольшую. Сейчас откроем аренку. Откроем пробирочку такой, чтобы они вышли на арену. И посмотрим, как они себя будут вести на арене. Вынесут ли они мусор, наведут ли они порядок. Потому что хлам у них здесь полный. Порядок здесь надо наводить. И посмотрим, наведут ли они его. Ну что ж, открываем. Открыл я арену но на арену выполз пока только один муравей. Здесь я заметил кое-что еще. Вот здесь вот, вот здесь вот сидит большой муравей, муравей солдат, как я понял. Сейчас я найду линзу, найду линзу и постараюсь его разглядеть поподробнее. Ну а пока на аренку у нас никто не выползает, один мураш, который был на ватке. Вот который был на ватке, тот только и выпал. Остальные, остальные пока сидят, ждут. Вот он получается муравей-солдат. Лучше уже не получается у меня приблизить, но все равно он практически в два раза больше. В два раза больше, чем остальные муравьи. Вот такой вот здоровый тип. Гражданской наружности Как бы его получше показать Вот он Это вот муравьи Которые остались у меня от первой колонии Вот их столько много Еще даже есть личинки Не вылупились Не до конца еще все вылупились личинки. И я хочу их соединить Вот у них тут такой порядок Губка для воды, мак они вон выложили. У них тут порядок, чистота и уют. Я хочу потихоньку их соединить с этой маточкой. Потихоньку добавлять, попарим муравьев, попарим муравьев, добавлять к этой матке. И посмотрим, что из этого получится. Приживутся они или не приживутся, если добавлять их несколько. И, наверное, завтра... Начну уже делать формикарий. Формикарий будет делать стеклянный, большой. Так что посмотрим, что получится у нас из этого всего. Вот. А сейчас будем ждать, когда нам ведут порядок муравьи вот в этой вот пробирке. Потому что здесь у них кошмар, вообще мусора много, но мусор они потихоньку, я смотрю, выносят. Дождемся, чтобы вынесли весь мусор и тогда уже посмотрим, что и как. Что у нас будет. Music Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в контакт в группу. Всем пока, до новых встреч.